Не обижайте женщин никогда, не заставляйте их напрасно плакать. Когда у них внутри кусочки льда, то, значит, в них наш гнев оставил якорь. А может, наш нечаянный напор жал сердца наших милых острой болью? Как просто взять и выстроить забор, закрыв все то, что звали мы любовью? Как просто разорвать на части нить, связующую с счастьем наши души, как просто взять и больше не простить, как просто чей-то мир в душе нарушить, не защитить, а подло оттолкнуть, не обогреть, а застудить морозом, небрежно наступив ногой на грудь, смотреть, как каменеют солью слезы. Не обижайте женщин, я прошу, простите им случайные капризы, я сам не свят, я сам порой грешу, но лучше умолиться, чем унизить, И лучше пострадать, чем затушить Огонь надежды В изумленных безднах любимых глаз. Мечтать, дышать, любить В дыму атак на гранях острых лезвий, И не сдаваться, а идти вперед, Через просторы, вехи и года, И верить, что мечта тебя найдет. Не обижайте женщин никогда!